Всем привет! С вами канал Рыбохвост Сейчас мы находимся на рыбалочке на очень прикольном водоеме Я часто сюда ездил до тех пор пока его не заелило ну, вот. После того как его заелило, карась здесь очень маленький стал ну, Посмотрим сейчас это самое, что будет попадаться вот. А так рыба за популяцию может быть уменьшилась вот, вот такой вот водоем Вот такой Он не глубокий Раньше он был э, Меньше двух метров Ну и вот сюда вот Он где-то вот В этих пределах уже заканчивается Здесь вот небольшой зигзаг Вот Ну рыбка такая В районе полкилограмма Килограмм прыгает вот, я вижу то, что здесь кто-то уже рано утром был. И, судя по всему, ничего не поймали, потому что уже уехали. Я сомневаюсь, что наловили столько, что прям, о, на камеру, наверное, не видно будет, что прыгает. Вот, видим то, что получается вот здесь вот местечко вот вытоптанное кстати в прошлый раз я был вот этого не было набвало вот вытоптано здесь понятно что вытоптано здесь ветер не ветер вот здесь вот волны нету хорошо закормил и пошел ловить вот и дальше вот здесь вот видно что хорошо вытоптано ну это обозначает, что скорее всего здесь садок стоял. Ну я так думаю. Но не сегодня. Сегодня было мокро. Потому что сейчас не так уж вот много времени. Вот мы закинули шмык красного цвета. Я не знаю его составляющую. Вот и это самое ну пахнет вкусно, но вот по звуку прыгнуло что-то хорошее сейчас я еще и сюда спиннинги закину опарыш заброшен горох где ж ты, где ж ты прыгаешь то? Ага Ребят Вон смотрите хребты какие Вон он Рот Вон килограмма 3 точно будет Вон она чавкает И кислорода походу не хватает А там кто его знает Зачетная рыбеха в районе трех будет. Здесь рогалы уже все заросли. Здесь после того как это, дожди шли, с полей намыло сюда все, ну землю. Получается, он заявился глубина маленькая стала и, ну как бы сюда это толком никто и не ездит, вот видим патроны, Но патроны это мелочи. вот, блин, гады, что делают, вот сетку бросили на камыши, и он птицы позапутались, висят, вот как вот Не козлы. По-другому просто уже ничего не скажешь. Как может, ну возьми ты ее дома, выбросил, в мусорку выбросина, ну, если даже купил побраконьерничал. Не оставляй на водоеме. Так, ладно. До следующего включения. Сейчас попробую туда впасть, закинуть. Не знаю, видно, нет? черные точки на воде. Опять же, да, к этим точкам вернулся. Это вон. Сазан периодически всплывает в этой муляке. Может, корм ищет. Может, не корм. С днем рыбака. Поздравляю всех. Так, что у нас свойственно по рыбалочке? Вот, э, видим муть, то есть приближается какая-то рыбка, может быть мимоходом, может быть приближается, крупненькая, муляку поднимает, И вот где мы забросили наши спиннинги, э, такой вот с ладошку сазанчик прыгает. Вот, ну дикий сазанчик с ладошку сами понимаете это не совсем интересно сейчас еще раз закормлю местечко вот и попробуем на опарыше половить просто так ради интереса пару карациков сюда азарт поднять чтобы когда была поклевка сазана Хоть чуть-чуть ее ожидать, как говорится. Поклевку сазана эту. Все, ждем. Так, прикормили. Успокоилось уже все. Опарика нового. Опа, одели. Что опять не так? Так. Все так, да? Опарыш новенький готовенький сейчас посмотрим через какой промежуток времени начнет клевать что я кстати заметил вот я с тобой взял красный и белый параш вот красный сколько поплавок простоял ничего а белого там Сбивает карась. Но тут еще помимо карася злой бубырь. Тоже как бы в достатке. О! Поклевочка. Прошлепал. Ну, давай. В сторону. В сторону. Давай. Раз, два, три. Поехали. Ну. Какой не сговорчивый ну а парыш, так он быстро не мог сбить карась этот поэтому чуть-чуть подождем солнце перепекает сейчас уже где-то часов 9 а то и начало 10 -го. Я не торопился сегодня на рыбалку, а то что я не знаю, на день рыбака попасть на водоем, чтобы вот так никого не было, ну да редкость. Тем более, когда водоем бесплатный, может быть, ну сказать, что рыбы нету, вон прыгает рыба, значит гуляет, ходит. Ну давай что-то глянь дюбаешь так. Как сазан взял и пошел. Совсем нахуй. Ну, поклевочка быстро-то началась. Результат не быстрый. Что-то не то. На червя с собой нету на кузнечиков половить? на кузнечиков сколько пробовал ничего мне не ловится кто-то на кузнечиков сазанов ловит, окуней а не, ни окунь, ни сазан ничего не ловится на кузнечика. Давай, давай, давай, давай не хоть, ладно о чем я, ребята, говорил что с, это подзамыло чуть водоем гулякой завелила вот наверх поднялся вот. нет вот на этой камере чтобы она увеличивала видео так не видно будет вот вот возле берега стоит что там рыба делает это точно рыба или гнездо себе там она делает ну яму вот. где есть это самое сазан Выбивает яму, для того, чтобы в ней в дальнейшем стоять. Вот. Покушал и в ямку, покушал и в ямку. Вот. И видно точки вот эти вот. он В одном месте там что-то копает и копает. вот эти Круги расходятся с силом. Здесь видно рыбку. Сюда мы закинули спиннинг. Сейчас он размякнет, жмых. Что-нибудь должно пойматься. На опарыша красного не ловится, на белого клюет. Но в это, скорее всего в это бубырь. Я сначала сидел ждала, сейчас уже и ждать не хочу. Вот. И вот эта вот площадь, то есть вот дамба идет. Вот. Здесь должно быть самое глубокое. Ребят, если вы видите кольцо, на кузнеца надо закидывать. Сейчас сазан подошел к кузнецу. Это был именно сазан. Который хотел съесть кузнеца. И вот примерно, ну как отсюда кажется, что примерно в локоть рыбка прыгает вот тут посередине. В том году я просто... Приезжал без спиннингов, просто с удочкой там глубины не больше пояса было. Но опять же тут и камыши были большие. Не знаю, что там как. Так, ладно. Так, стойте, подождите. Справедливость восторжествовала, что-то. Бубыр, придурок. А. Водила, водила и бросила. Бубырь. Это бубырь. Бубырь нам не интересен. Если только на бубыря попробовать половиться зана. Какой-то колокольчик начинает. Видно, что плавает, ходит, прыгает, значит, гуляет. То есть активность есть у сазана. Почему не ловится? Больше шикарно, если карась не будет ловиться, сазан будет. Потому что карась, ну, дюжа печальный карась сейчас. Это к концу года он весь подрастет. Опять же, все зависит от глубины, корма, популяции. Если большая будет, толку не будет. Будет то еды, то кислорода не хватать И роста не будет. Так что так... ну давай что-нибудь с работой Там... чтобы побороться с сазаном то килограмма 3 кстати это самое Ну я не думаю что кто-то приедет сюда на рыбалку Вот просто если кто-то поедет чтобы вы рассчитывали на то, то, что могут не пустить. Может быть, места не будет. Здесь мест мало, где забрасывать. И ну, не дадут вам просто вот, там, взять, там допустим, камыш тут же выкосить, чтобы вы там порыбачить могли Больше больше трех килограмм здесь рыбы уже давно нету а вот это вот печальная история вот что сети там это вообще плохо это плохо а, так не видно а нет на камеру опять же не будет видно ставрополь видно отсюда ставрополь Тавропольчане. Так. Ага. О, о. О. Опять опарик. Опять белый опарик. Это белый опарик. Опять же, вот в прошлый раз я приезжал просто с удочкой, с червяком. Здесь вот как в такая карась ловился. Но он весь маленький, меньше ладошки карась. Ну клевал не так вот нудно, что. Забросил, и он час там наклевывает, наколевывает, Бобых даже тот же посмелее их плевал. Вот он. Сейчас я вам покажу, если он не оторвался. Вот. Вот такой вот сом. Сом. Надо кузнеца ловить. Кузнечика. Отдай опарыша и куляй. Пока я ловлю кузнечика. Удочка ловит сазанчика. килограммочка так на полтора. И можно будет всю нашу передачу сворачивать и уже уезжать, потому что уже печет прям. О, закинул, сразу дюбает. Вот это уже больше похоже на карася. Ну, тоже долго. Потом, вот мы переезжали, получается, неделю где-то назад. У нас две удочки было. Мы пробивали здесь что к чему и как. Закидываешь поплавок, дюк-дюк. И пошел. Дюб-дюб и пошел. Дюб-дюб и пошел. А, вот возле поплавка. Золотистый карась. Золотой-золотой. Кстати, золотой раньше. Золотистый тут раньше ловился. Карась. Сейчас все больше вот этот э, обычный. Карась. Культурной рыбки нету, вся дикая. И карась дикий, и сазан дикий. Ага, ага, ага, ага. Какие поклевочки. Ладно, буду кузнеца ловить. А вот нашего кузнечика что-то напало, может на опариша, опарик тоже там есть, что-то тут наклевывается, сделал глубину больше, чтобы поплавок полулежачий, полустоящий был, поклевки видоизменились. Может быть, сейчас карась будет ловиться. Хотя уже как-то сомнительно. Ага, сейчас у меня ласточки утащат куда-нибудь. Самое интересное, что на горох не ловится. И на пшеницу тухую. называется вонючка. Здесь всегда на, на гороху на пшеницу ловилось, а сейчас не хочет. Либо с погодой что-то не так, либо с рыбой что-то не так, непонятно. В этом году вообще вот таких удачных рыбалок по белой рыбе то и не было по мирной рыбе ага, вот где жмых вывернулся хороший сазан вот найдет ли он это, жмых мой Он его вообще искать. Мухи кусаются, арбузы пошли. Чтобы на жмых здесь не ловилось, такого еще не было. Сколько я помню, я с самого детства сюда ездил рыбачить. Тут вот основные снасти, это вот жмых, горох. И пшеница. Опа! Что-то помимо коряги что-то должно быть. Нет, только коряга. Так, начал я сматывать удочки. Как случилась поклевочка. Не стал я подсекать. Как говорится, не нарушил традицию и рыбака без рыбы. Потому что почему-то так оно и бывает. Камера села, пошел батарейку, пока поменял. Вот. Ну. Леска чуть ослабла. Давайте достанем. Все равно я уже собираюсь. Посмотрим, что там. Ух ты! Это удилище мягенькое. Даже сам сам жмых вытягиваешь, как будто что-то есть. Ну да, есть. Вот. Видите, жмых подрастаял. Ну вот такого барбоса. Поймал вообще за жабров. Вот такой вот сейчас как раз тут ловится. Раньше таких и Россия я тут не видел. Давай, малыш. Вот. Уже нам легче. Мы поймали за сегодня несколько бубырей. Карасика. Кузнецов наловили. Кстати, это самое. На кузнеца попробовал. Лучше бы не пробовал. Дольше за кузнецами гонялся. Забрасываешь, практически сразу начинает клевать. Проходит буквально там 3-4 минуты. Достаешь, от кузнеца один корпус остается. Забрасываешь назад, опять же ждешь пару минуток. Ну, получается, грубо говоря, 10 минут закинул, подождал. И все, кузнеца нету, след простыл.